Рано или поздно любой любитель становится профессионалом, в том случае, если он неустанно трудится, набивая шишки у на своих ошибках, протаптывая свой тернистый путь к узнаваемости и востребованности в той сфере, в которой профилируется. Данный сценарий приводит к увеличению запросов на твои профессиональные услуги, и неизбежен тот случай, когда ты начинаешь зашиваться и не успевать к дедлайнам. Самый очевидный путь развития – это путь масштабирования твоего бренда. ИП, сотрудники, налоговые, пенсионные страховые отчисления и так далее и тому подобное. Ну нахер. Но ты можешь и сам попробовать справиться с потоком безотказных с твоей стороны проектов. А поможет тебе в этом оптимизация рабочих процессов. Алоха, соратники и коллеги, у ваших голубых экранов МАК. Биг Мак и чародей самым провозглашенный в 13-м поколении. Капитан очевидных советов, да и просто хороший чемодан Дмитрий Балакин. Сказочный долбоеб. В прошлом видео я затронул тему менеджмента рабочих и архивных проектов. Если ты его не видел, то welcome по ссылке, а потом снова присоединяйся к нам. Тебя не хватает, старичок, идем на пикничок. Ну так вот, я промолвился о темплейтах в первом окне Штейнберг но не заострил на этом пункте должного внимания. И меня завалили в комментариях просьбами осветить эту тему подробнее. Черт, это человек пиздешь. Это когда да-да, это я. А он пиздит. Ладно, кого я обманываю? К сожалению, лишь один неравнодушный подписчик попросил мне рассказать об этом что, конечно, очень плохо сказывается на развитии канала, так как меня смотрят очень молчаливые профессионалы и неравнодушные к аудиотематике зрители. Давайте устроим холивар в комментах, неужели нечего обсудить по тематике ролика? Брут. Нет. Хорошо, это все лирика. Нам нужно разобраться в сегодняшней повестке ролика — Темплейт. Кстати, у меня уже есть видео на тему создания своего оркестрового темплейта, где я довольно-таки подробно рассказал об основах создания своего собственного под различные творческие задачи. Можно пройти по вот этой ссылке сейчас, либо по окончании данного ролика ты сможешь найти ее в описании. Так вот. Темплейты призваны помочь нам в оптимизации рабочих процессов и сократить время на первоначальную подготовку проекта. Нам достаточно выбрать дефолтный, либо собственноручно созданный пресет, и вуаля! Все необходимые дорожки, плагины, посылы и так далее можно приступать сразу же к работе. Удобно? Естественно. А теперь давай соберем собственный темплейт, к примеру, для документального фильма по техническим требованиям ВГТРК. А конкретно, для ОТК нам потребуется 4 стереодорожки с голосом, с музыкой, с шумами и с полным стереомиксом, а также для полного комплекта нужно две монодорожки и стереодорожка, разбитая также на две монодорожки левого и отдельно правого канала. Но это я делаю в самом конце перед сдачей в отдел технического контроля. Теперь давай откроем пустой проект и нажмем плюсик в столбце инспектора каналов. Почему именно плюсик? Да потому что если мы по простому обычаю кликнем правую клавишу мышки и в меню выберем, к примеру, «Add Track», появится окошко, которое после добавления необходимой аудиодороги схлопывается, и нам придется повторять данную операцию раз за разом, пока у нас не будет необходимое количество аудиодорожек. Это также относится ко всем типам каналов, которые мы можем создать в окне инспектора. Но, используя вышеупомянутый плюсик, либо Hotkey T, ты можешь поставить галочку в чекбоксе Keep Dialog Open, и данное окно закроется только тогда, когда мы сами решим его закрыть. Я всегда начинаю с групп-трека под названием Mix. И уже потом, добавляя новые групп-треки, я маршрутизирую на эту шину. Зачем, спросишь ты? А все потому, что секвенсор просто не дает настроить посыл на FX-трек основной стереошины. А это редко, конечно, но все-таки бывает, что возникает потребность в этом. Поэтому повторюсь, я все остальные групп-треки маршрутизирую на шину Mix. Выбираем выпадающее меню Audio Outputs группу Mix и создаем групп-трек для голосов — Voice. Далее делаем группу для шумов — Effects и дорожку для музыки music это основные шины которые мы будем выводить для ОТК. также я создаю отдельные группы для фолей шумов для атмосферных звуков отдельно для синхронных голосов для стендапов для закадрового дикторского голоса а также шину для саунд-дизайна будь внимателен так как маршрутизация дополнительных групп треков должна быть в основные шины упомянутые ранее Далее разукрашиваем дорожки в разные цвета, на ваш вкус, для удобства быстрого и визуального восприятия. Систематизируем все, если нужно, конечно, раскладываем по папкам. Также нажимаем вот этот символ «Слэш». В правом углу, который удобно делит рабочую область на две зоны, и перетягиваем новоиспеченные группы треков в верхнюю зону. Теперь, сколько у нас не было бы создано дорожек, все, что будет в верхней части рабочей зоны, будет неподвижно, и мы всегда сможем отрегулировать необходимый канал. Далее я создаю небольшое количество аудиодорожек. К примеру, для голоса создаю 20 монодорожек. Этого в среднем хватает на все стендапы и синхронные интервью с ADR. Все складываю в одну папку. Далее создаю примерно 10 монодорожек для фолий шумов и так далее. Для каждой шины создаю некоторое количество аудиодорожек. Когда необходимый набор дорожек подготовлен, нам нужно лишь сохранить данный проект как темплейт. Кликаем «Файл», далее «Save as Template». В появившемся окне ты можешь создать тематическую папку, затем, кликнув на нее, в нижней части задать название темплейта. И кликаем «Ок». «OK». Теперь, когда ты открываешь секвенсор в окне Steinberg Hub, в разделе «Темплейт» ты можешь найти собственноручно созданный темплейт. Теперь тебе не нужно тратить лишних минут 15-20, чтобы создавать все с нуля ты сразу можешь приступать к работе. С помощью темплейтов ты можешь немного скоротать время на подготовку проектов и ускорить рабочий процесс. В сумме поточных проектов в месяц ты можешь сэкономить лишних часа два, а то и три, а может и того больше. Ну а мне пора откланяться, соратники. Адиос, амигос. узнаваемости и востребованности... Востребованности... Востребованности... Самопровозглашенный в 13-м... поколении Капиван... Капиван... Капиван... обиванкиноби, обиванкиноби, кеноби поколении Капива... Да что ж такое? Нам достаточно выбрать либо дефолтный, либо, собственно, а? либо, либо, какой я сладенький мальчик. Теперь давай откроем пустой проект и нажмем плюсик в столбсе, в столбсе, в столбсе, в столбсе, и дорожку для мюзи, для мюзики, мюзики.